Надеемся, остров. Как мы здесь оказались? Обморок. Мы здесь двое. Где все остальные? И война за выживание. Болид отсюда, гуманисты! Солдаты схвати пониже. Мы здесь надолго. Ой, ну мой, вы будете поставлять нам рыбу ежедневно в обмен на огонь. Ну или секс. Челочки, вы без нас не выживете. Мы вы хозяева жизни на этом острове. Все, что нужно. Чего тебе дать? Вот это. Ну. Куда ты побежал? Ты меня здесь не оставишь. Мама! Мама! Для настоящей любви. Мы объявляем вам войну. Зоне, успокойся. Эй! Не надо меня лап! Эй, это мой бабок! Как тебя зовут? ВОЙНА полов. Вышло неплохо. Вошло неважно.